но ну, если честно mm -hmm. я уже хочу победить в порядке бери заметь храбрости фарбола я такой я ж не умею кидаться фарболом вот, храбрость купить или же что то новое взять хм. но персонажей в будущем понравится храбрость нужно сначала количество если берете храбрость берите количество то есть эм... Вам нужно максимальное количество занять, вот и все. Вот, занять делать вот и все. Так. Если проиграем Бирюгалину, ну если там рак, то, пусть, давайте. Первая тактика количество, вторая тактика э, тратить эти хардкорские там штуки такие ускорялки, ну называется. Храбрость, да, зелья храбрость брать. Сначала количество до двух сотки. Потом уже храбрость, идея храбрость берем. И все, вроде бы логично, тактика. Тем самым берем раз два. Тупо ускорится. Да, кто-то актри я проиграл. Честно признаюсь. Возможно кто из вас не смотрел, теперь его удивляется. Что вы Макс Риск проиграл как так? Ну все, все все будет нормально. Так, скам второго. Сейчас задачи Сейчас количество очень важно. Не атакуем, но если там нужно напарнику помощь, то я атакую. Защиты, да? Сначала кот. Берем а, кузнеца, этого палача. Да, палач. И защищаем. На 100% защитой должен а. Количество. И, потихонечку может быть второй замк построить нет, потом ему шагомать где он пробыт может так короче они чисто все до да. своего дома Ах, не, я, не стоит. Ну, это то такое стоит. Так, я понял. Понял. Пошли сюда. Давайте эту карту проиграли, кстати. Мы с вами проиграли. Ну на базу. Базу. Потом валим А нормально. Он обычно пушкарь. Ломаем. А у него крыса? Легко нет. Это а, наш. А наш? сотки и попробуем сюда. что, план? Ну что, все ураидует. Вот, В смысле? Он тут. Я не, не ожидал такого поворота. Он наизничал, да? Сейчас... Здесь. Все, все, все, отдыхайте. Просто пришел ко мне в базе, на базу. Я не знал, что он тут живой. Ну что, давайте исследовать. Хорошо. Ускоряем, то есть сидел по-друге. Да. запускать нужно, потому что что происходит. Ааа, ты их взорвался, сидишь геба. Давай. Что происходит? Уже атаку на нас, спасибо, сюда. Всё, опор господи, Спустил его. Давайте установим окош. Может здесь? Сделать новую базу построить, согласно. А как дела, там базу строишь? Не? Ладно, можно меня построить. Я такой не против. Класс, такой свечащий. Сытится сразу, вижу, что победа на носу. Садись. Как она была, потом что-то захватила о-у-май-гад. так, Ускоряем. что такое. Блин, он прям по всем горизонту Собирайте Проградите, что здесь возьмем? На объем Давайте Это мой Отнести Так, Да, проверим, изи. Сбор и зелён. Огонь зелён. Сбор и зелён. Точка сбора и зелён. на автомате будут идти наши солдаты. Ну, ну что, изи. Ну да, есть, конечно, есть такой. Да, есть, есть такое такой. Что Может, удаёшься? Правда есть? А, давайте здесь, здесь, не Потому что мы расспросы, и это не забываем. Я везде в плане, слушайте. Ну, кто бы ему Экономика лучше. колен лучше. Кто их? По-моему, так нормально. Вот, если бы 2 на 2, то... Может быть, вы получили сантименты, или поменьше уровня. А видеть, какой оператор? Ну, уже убрали. Ладно. Ладно. Ладно, пойдем, значит, еще. Всем пройдет праздник, а с вами Макс есть, всем удачи, пока, а -а -а. у нее есть такой ж -ж железный -ш -ш кристалл, не знаю зачем он, но еще-то как-то говорится, что будет на месте для теста, всем удачи, пока.